Как правильно подключиться к конференции Zoom летом 2022 года, подробная пошаговая видеоинструкция, покажу как установить приложение Zoom, о двух способах подключения к конференции по ссылке и по идентификатору, расскажу о основных ошибках новичков, нет звука, тянет, покажу и научу пользоваться кнопками управления внутри самой конференции и очень важный вопрос как войти в комнату Zoom с правильным именем записывается для участников, которые регистрировались на встречу с Ольгой Нехорошковой, ваше имя в комнате Zoom должно точно соответствовать в списке участников, иначе будете удалены. Вопросов много, скорее всего часть из них вы знаете, поэтому в описании ролика, если вы нажмете на кнопочку еще, откроется тайминг, нажимаете на временную метку нужного вам вопроса и смотрите именно то, что вам непонятно пожалуйста внимательно посмотрите ролик возникнут вопросы пишите мне их в WhatsApp. ссылка будет под видео либо пишите в комментариях Zoom приложение которое можно установить на любое устройство вначале расскажу как работает Zoom с телефона и в конце покажу как те же самые действия кое просто выполняются на компьютере первое что вам необходимо сделать это проверить установлен ли Zoom уже на вашем телефоне откройте список установленных приложений Полистайте его и возможно, если вы телефоном пользуетесь давно, зум у вас уже стоит. Вот так выглядит иконка приложения Zoom, а вот так выглядит само приложение Zoom, если вы его запустите. У меня Zoom уже установлен, я сейчас его удалю и покажу вам все по шагам. Приложение удалено. У меня телефон Android. Я захожу в Play Market. Если у вас телефон Apple, заходим в Apple Store. В строке поиска по-русски, по-английски, не пишем Zoom. Приложение очень популярно. Оно абсолютно бесплатное, поэтому как бы ни написали, все равно приложение будет найдено. Итак, приложение найдено. Чтобы его установить, требуется нажать только на одну кнопку «Установить». И в зависимости от скорости вашего интернета, от производительности вашего телефона, это будет занимать от нескольких секунд, ну, возможно до нескольких минут, То крайне плохо. Требуется только подождать. Итак, приложение установлено. Вместо кнопки «Установить» появляется кнопка «Открыть». Открывать приложение нам сейчас не нужно. Приложение есть, можем подключаться. Всем участникам, зарегистрировавшихся на конференцию, приходит приложение. Оно придет в WhatsApp в большинстве своем, в чат, где вы бронировали место. Кому-то придет Viber, и некоторым я отправляю это приложение на почту. Оно у всех будет абсолютно одинаково. Текст сообщения выглядит вот так Кто и когда вас приглашает, на что приглашает И два варианта подключения Первый вариант это подключиться по ссылке Ссылочка кликабельная, видите она таким цветом выделена Второй вариант подключиться по идентификатору Каким способом вы будете подключаться, лично ваш выбор Но вариант подключения по ссылке с моей точки зрения он самый простой Один раз коснуться, то есть нажать на ссылку пальцем Что я сейчас и делаю Нажимаю пальцем на ссылку. При первом подключении вы увидите всплывающее окно. То есть вас спросят, чем вы хотите открыть эту ссылку. И два варианта. Открыть браузером, либо открыть приложением Zoom. Вот если вы... Выберите всегда открывать эту ссылку приложением Zoom, что я вам рекомендую сделать. Больше вот такое окошко у вас появляться не будет. Если вы выберете только сейчас, то вот такой выбор, чем открывать ссылку, всегда у вас будет появляться. Я нажму всегда. И больше ничего делать не надо, нужно просто дождаться, когда загрузится приложение Zoom. И при первом подключении у вас появится окошко с вопросом ввести ваше имя, то есть каким именем вы хотите видеть себя в конференции. Наберу свое имя, естественно фамилию, потому что Игоря может быть много. Вот то, что вы пишете в этом поле, должно точно соответствовать тому, что, например, у вас написано в профиле WhatsApp либо ту информацию, которую вы отправляли при регистрации на конференцию. И нажимаю кнопочку «Ок». Для того, чтобы пользоваться Zoom, чтобы вас слышали, необходимо дать возможность Zoom получить доступ к вашему микрофону. О чем вас и информирует приложение вот в этом в окошечке. Это все происходит при первом подключении. Вот я нажимаю «Понятно». Разрешаю Zoom, все, что он у меня попросит. Вы можете подключиться к конференции с включенной камерой, либо без... Я, например, сейчас выберу без камеры. Подключиться без видео. Вот я вошел в конференцию Zoom. Вот у меня открыта эта конференция. Вот организатор. И вот еще один участник появился у меня в комнате. Вы пошли в комнату, но не сделали очень важный момент. Это типичная ошибка новичков. Вот это информационное окошко, которое сейчас, вот летом, выглядит именно вот таким вот образом, позволяет вам именно включить ваш микрофон. Вам необходимо выбрать действие номер один. Отправка данных по сотовой, по сотовой сети. Скорее всего, она у вас даже будет подсвечена ярким цветом. Я выбираю первое действие. Разрешаю пользоваться микрофоном. Вы слышали эхо. При первом подключении, конечно, задается очень много вопросов. Но это только при первом подключении при установке Zoom. выйду из конференции нажму на красную кнопку выйти вышел из конференции вот остался в конференции только один участник и покажу вам еще раз как происходит подключение по ссылке ссылка кликаю пальчиком один раз так как я выбрал всегда выбирать приложение Zoom, у меня уже никаких вопросов не задают. Мне показывают, с каким именем я буду входить в конференцию. Это поле я уже заполнял. Все, что мне требуется, это просто нажать кнопочку «Ок». Скажу, что подключаюсь я без видео. Вот я уже вошел в комнату Zoom. И сейчас дожидаюсь самого важного информационного сообщения. Вот оно появилось. Еще раз повторюсь, что если вы в этом окошечке проигнорируете его, либо выберете неверный пункт, то вы не сможете полноценно пользоваться комнатой Zoom. Об этом расскажу подробнее. Микрофончик у меня подключен. И добавился еще один участник конференции. Выхожу с конференции. Способ подключения по ссылке с моей точки зрения, наиболее простой. Но если что-то пошло не так, я в чудеса не верю, но может что-то произойти. Попробуйте подключиться вторым способом. Через идентификатор и указав код доступа. Первое, что необходимо сделать, это сохранить, скопировать, записать, запомнить вот эти цифры. Потому что их вам придется вводить. Я идентификатор скопирую, а код доступа он простой, запомню. Вам необходимо руками вроде запустить приложение Zoom. Установленное приложение будет всегда последним в списке приложений на вашем телефоне. Пускаю, нажимаю на него пальчиком. И из трех пунктов, которые вы видите на экране приложения, вам необходимо выбрать пункт «Войти в конференцию». Нажимаю «Войти в конференцию», если у вас будет написано по-английски, кнопка называется «Join». В поле «Индификатор конференции» вам необходимо напечатать, либо вставить скопированный индификатор то есть как вам удобно так и делайте я вставлю те кто подключается практически никогда не обращают внимание вот на это поле войти с каким именем то есть здесь вам всегда будет предлагаться войти с именем как называется ваш телефон sony xperia если это поле не исправить то вы так и будете в списке участников как ваш телефон я специально не буду исправлять нажму на кнопочку войти необходимо ввести код код у нас очень Простой 3 единицы И подключаюсь к конференции Zoom Опять же меня спросят С чем я буду подключаться Подключусь без видео Вошел в комнату Zoom и Появляется очень важное окошечко Если вы совершенно случайно Нажмете пальчиком Где-то по экрану своего телефона Это окошечко у вас автоматически Закроется И вы входите в комнату Как безмолвный участник Посмотрите Участника Sony Xperia нет никакого микрофона Микрофон не включен. Поэтому такой человек ничего не слышит. Так, конференции вы подключились. Надеюсь, подключились правильно. Какие типичные ошибки могут возникнуть у новичков при подключении конференции Zoom? Но первая ошибка это вариант, когда вы ничего не слышите и вас не слышат. То есть вы не дали доступ своему к микрофону. В списке участников вы будете отображаться без микрофона. Как исправить эту ошибку? Если вы проигнорировали всплывающее окошко, закрыли его совершенно случайно, и у вас вместо микрофона отображается вот такой вот значок, видите, наушники, значит вы ничего не слышите, и у вас тоже никто не будет слышать. Чтобы исправить ошибку, вы нажимаете пальчиком на этот значок с наушниками, и у вас появляется информационное окно. Дать доступ к вашему микрофону. Выбирайте первый пункт. Отправка данных по сотовой сети или Wi-Fi. И вот сейчас... Вы можете сами принимать участие в конференции, включив микрофон. Главное, вы будете слышать других участников конференции. Пожалуйста, контролируйте, включен ли у вас микрофон, дали ли вы доступ к Zoom к своим аудиоустройствам. Это типичная ошибка, которую делают ну, большинство новичков. Вторая ошибка – это, конечно, плохой интернет. То есть Хороший мобильный интернет, он только в рекламе мегафон. Поэтому вам необходимо подключаться конференции зум через вай фай убедитесь что ваш телефон имеет включенный вай фай в настройках и что вы подключились какой-то стабильной, нормально работающей вай фай сети в этом случае все ссылки при подключении к Zoom у вас будут нормально открываться вы будете все прекрасно слышать и вас будут прекрасно слышать не будет вот этого здравого и потянуло дальше это говорит о том что у вас плохой интернет это вот две наиболее типичные ошибки, которые совершают новички. Пожалуйста, не делайте их. Я вернусь в комнату Zoom и покажу, какие кнопки вам потребуются для управления самой комнатой. Первая кнопка, вы уже и пользовались, это включить или выключить микрофон и видеокамеру. Вот если с видеокамерой здесь поступаете на свое усмотрение, вот я сейчас ее включил, повторное нажатие на значок приводит к тому, что камера либо микрофон перечеркивается красным, это говорит о том, что они отключены. А вот микрофон, пожалуйста, всегда держите в отключенном варианте, потому что участников конференции будет достаточно много, то есть не два, как сейчас у нас отображается, а значительно больше. Если вы нажмете на значок участники, как раз и появится список участников конференции, а вы будете отмечены в этом списке я я сейчас подключился к конференции абсолютно с неверным именем с именем своего телефона но вот вот это я для того чтобы закрыть окошко участников нажимаем на кнопочку закрыть что еще вам потребуется вам потребуется чат кнопка чат сейчас не видна на экране мобильного телефона но если нажать вот на эти три кнопочки Появятся кнопки, которые вы не видите. То есть появится кнопка чат. Чат, пожалуйста, внимательно просматривайте, читайте, потому что здесь руководитель конференции. Вы тут можете задавать вопросы. Открываете чат, нажимаете на чат. И вот в этом поле, где сейчас написано «Космитесь для того, чтобы вести общение в чат», вы можете написать какое-то сообщение. И затем, нажав на значок с изображением такого самолетика, отправить его в Другим участникам конференции. Закрыть чат. Опять же нажимаем на кнопочку Закрыть. Если в чате есть какое-то непрочтенное сообщение, вы это видите, отображается вот количество непрочтенных вами сообщений. Я покажу, как сейчас это будет выглядеть на телефоне. Вот отправлю несколько сообщений. Два непрочтенных сообщения. Хотите их прочитать? Нажимайте на цифру 2. И вы откроете чат. В принципе, вот этой кнопок вам за глаза хватит для того, чтобы участвовать в конференции. Ну а теперь важный вопрос, если вы подключились к конференции с некорректным именем, как исправить свое имя в списке участников? Открываем список участников, щелкаем на себя, прям нажимаем на себя, появляется вот такое всплывающее окошко, в котором есть два важных действия. Поднять руку, переименовать, нажимаю переименовать, появляется окно с вашим именем, удаляете неверное имя. И печатаем правильно, как вы отображаете в списке участников. Не забудьте нажать на кнопочку «Ок». Вот теперь в списке участников вы будете отображаться абсолютно верно. Как те же самые действия выполнить на компьютере? Точно так же вам... В WhatsApp придет ссылочка подключения к конференции. Если у вас WhatsApp не установлен на компьютере, вы можете открыть его веб-версию, в поисковой строке Яндекс напишите WhatsApp Web прям по-русски. Первое, что найдет вам Яндекс, это нужный вам сайт. Он называется WhatsApp Web. Нажимаем WhatsApp Web. При первом подключении отсканировать QR-код. Открывайте WhatsApp на своем телефоне. Нажимайте на три кнопочки. В правом верхнем углу, если у вас Android, либо нажимаете в правом нижнем углу, если у вас Apple. В всплывающем окошке вам необходимо выбрать пункт "Связанные устройства" и нажать на кнопку «Привязка устройств». На телефоне откроется автоматически ваша камера, и вот этот вот квадратик необходимо навести на QR-код, который отображается у вас в окошке Бравли. Навели, автоматически произойдет сканирование кода, и вы войдете в свой WhatsApp. Произойдет загрузка сообщений с вашего телефона на ваш компьютер. И все, что вы сейчас видите на своем телефоне, все точно так же будет отображаться на вашем компьютере. Это довольно удобно. Самый простой способ перенести какую-то информацию с WhatsApp а на вашем телефоне, вот, например, на ваш компьютер. То есть лично мне нужна была вот эта вот ссылка, на которую я должен просто-напросто нажать и подключиться к конференции. При одном условии, если приложение Zoom установлено у вас на компьютере, если оно не установлено, в поисковой строке Яндекса пишем Zoom. Первое, что найдет вам Яндекс, это будет сайт. Zoom выглядит он вот так и с главной странички сайта вы можете скачать абсолютно бесплатно приложение Zoom ссылку на этот сайт я размещу в описании видео и ссылку на скачивание тоже размещу в описании Делается это в центре загрузок. Открываем центр загрузок и скачиваете вот эту вот последнюю версию себе на компьютер. Скачивайте, устанавливаете ее. После того, когда приложение Zoom установлено на вашем компьютере, значок у него будет точно такой же, как на телефоне, вы можете подключаться по ссылке и через индификатор ну, Покажу, как это делается по ссылке. Кликаю на ссылку. Появляется окошко, в котором вам предлагают открыть эту ссылку через приложение Zoom. Опять же, появляется окошко «Войти с использованием звука компьютера». Вот на компьютер здесь все проще. Я говорю «Войти с использованием звука компьютера», и вот у меня начал работать микрофончик. И я сейчас абсолютно нормально подключился, как полноправный участник конференции. Как переименовать себя, если вы вошли в конференцию Zoom на компьютере, это тоже очень просто. Ищем списке участников, а список участников открывается нажатием на кнопку «Участники». Чат открывается на кнопку чат. Тут все кнопки вы видите, потому что экран значительно больше. Навели на себя, нажал дополнительно и выбираю переименовать. Пишите имя, как вы в списке участников конференции. Но так как все-таки сейчас большинство подключается с телефона конференции Zoom на подключение с компьютера остановлюсь по минимуму. Ролик получился длинный, но я обещал максимально подробную инструкцию. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии.